Ребят, вы мне не поверите сейчас, но на моем канале стукнуло 100 подписчиков. Вы скажете, что это полная фигня, что это мало, но поверьте мне, это для меня уже много, так как я уже много сижу на Тубе и не набивал так много подписчиков уже. Чтобы посмотреть, когда я все же мой канал зародился, давайте вместе сейчас с вами это узнаем. А это юбилейное видео. Э, на 100 подписчиков да Вот, все еще может быть там на 500 тысячу не знаю но сейчас мы посмотрим когда зародился мой первый канал когда я появился на youtube как вы видите я этот аккаунт зарегистрировал первый свой ну, канал на э, 2 мая 2020 года то есть ну, можно сказать уже 3 года назад моему за три года ютубера я получил 100 подписчиков okay. вот поэтому я считаю на меня это уже достижение так я не думал что даже вот такой цифры я смогу добиться вот и что хочу сказать давайте посчитаем сколько дней ну ладно не будем это делать вот, но запомню, что почти три года назад я появился на видео вот, это мой старый канал, можете его попробовать найти, да. Ну, там контента особо хорошего нету. Вот, и что самое главное вас ждет в этом ролике, вы сейчас поделитесь. Но самое главное, что вас будет ждать в этом ролике, это же, конечно же, э новые, так сказать, новости, и сегодня я буду рассказывать, почему я так редко выкладывать, например, посмотрите, я почти просто по, где-то два видео в месяц выкладываю и все, и вот просто вот посмотрите, вот, ну, в общем, сейчас я вам поясню, что почему так, почему не выходило так много роликов, ну, ты успел в месяц положиться тут три недели, вот, в общем, почему так получилось, первое. когда уже вот я начал вот так вот фигово снимать то есть где-то 5-6 месяцев да, вот это вот с этого момента, вот после где-то вот этого момента я начал понимать, что идеи у меня заканчивается как вы видите, за 6 этих месяцев я выпустил вот столько роликов а если их сложить, то получается 13 видео ну, 12 даже вот, то есть ближе вот к этой вот местности у меня начали заканчиваться идеи Почему же у меня э, заканчиваются начали идеи Первое, Майнкрафт перестал на моем канале вообще ну, Он вообще не залетает Как вы видите, уже все другие ролики залетают тут На... Э, под 100 просмотров, особенно вот последнее Посмотри тут Ну тут ну, Только вот здесь Нет, здесь Здесь вообще, вот посмотри какие... Вообще Вот Так вот, почему я сказал, что здесь будет что-то эксклюзивное? Я этот ролик разделил на две части. Это э, объяснительная часть, почему ролик не выходит, и э, когда... когда... ну, на эксклюзивную серию. Да, вот эта рубрика... Рубрика, рубрика. Эта рубрика очень долго... Ну, она вышла в трех сериях, тоже набрала немного. И, может быть, не поверите мне но благодаря ней э, я очень хорошо так поднялся тоже благодаря именно ей Вот и не выкладывал 6 э, месяцев продолжения продолжение должно было выйти все почему потому что в том плейсе, который я снимал я не нашел к сожалению этого не нашел к сожалению я потерял этот плейс и не мог больше в него найти зайти поэтому я перестал снимать думал блин когда-то же найду и снова продолжу снимать эпизоды вот поэтому сегодня четвертая эксклюзивная серия которая вышла на 100 подписчиков если что на 100 подписчиков выйдет не только она вас ждет много за 100 под... за этих ваших подписчиков просто вот вы мне душу хоть чуть-чуть согрели потому что любили 100 подписчиков Вообще, когда я увидел, почему вообще я э, вернул. Раньше же мой канал, я его потерял из-за того, что у меня комп сдох в 2021 году, в начале в феврале. И поэтому я у него особо... Ну, я потерял аккаунт, потому что я не привязал ни телефон, ничего. Вот. ну Тогда особо у меня не было никаких просмотров а Там за 700 просмотров за все ролики Когда тут, посмотрите, сколько просмотров 23 260 просмотров За, Кстати. ну, тоже Не, это судьба, явно Там 2 мая и тут 2 мая Чего это за фигня? Это, это серьезно? С... осталось короче парочку дней поэтому вот где-то вот это вот числа выйдет еще одно эксклюзивное видео но оно будет же ну как бы к 100 подписчикам относиться и к юбилею канала ну как юбилей условно я уже на ютубе три года но для меня я намного больше здесь живу поэтому ээ... Вы хотите, поддержите меня лайком под этим видео, потому что на этой серии я очень постарался эксклюзивно и сделал ее самой угарной из всех, которая была. Вот. Но угарность с каждым роликом тихла и тихла, поэтому сегодня она будет зашкаливать. Ну, в общем, не буду вам вас отвлекать, Все, Вы прямо сейчас отправляетесь э, в этот эпизод. Ну а вам приятного просмотра всем Пакеда. Ох, ну, увидитесь в эпизоде еще раз со мной. Так, в общем, я наконец-то приехал в этот аэропорт. Так, надо быстрее так пронести вот это все оружие. Так, тут чемоданчик. Так, ты меня не видел? Так. Стоп, я не туда пришел тут, не туда я пошел. Так, мне надо вот сюда. Так, ага. Так, Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, билетик на Мальдивы, пожалуйста. Мне прям очень нужно, прям сейчас, есть какой-нибудь ближайший рейс? Тво, блин, рейс. Да блин, а! Короче, бли, ближайший рей... Да что <соскоп> это, да гу... Короче, билет на ближайший самолет у вас есть? На Мальдивы. Да, есть, а что? Не что, а кто? Продай мне билеты, пожалуйста, за бесплатно, он прям очень нужно. А не пойти бы тебе на несколько хорошеньких букв? Ах ты ж тварь. Ну я тебе устрою тут. Вс, Казахстан угрожает вам бомбардировкой. Майс. Nice. Так, э... будешь? Больше... Бо... Вот ты продашь за неё? Нет. Ну, лови тогда бабочку. Ну что ж, э, думаю. Так. Ну, ты может не слышишь его ошибочку. Окей. Ладно, так давай ты пока делай там билеты, давай быстрее. Уф, тут мне придется поработать чуть-чуть. Так. Пока беспально нас спрятают тут... Все вот это вот, наверное, надо спрятать, спрячем, прячем, прячем, прячем, прячем. Так, все спрятал, отлично. Так, давай проходим. Так, вс, ничего. Он не спалил! Он не спалил, повезло. Повезло, он не спалил. Так, так, так, так. Роу. роу. Блок Так, это плагиат бургер кинга. В общем, я обратно уже все достал. Так, мне нужно сейчас э, найти мой вылет. Так, э, э, Fraser... по-арабски все написано, ни не понимаю. Так, может, <rainway sound> ч -ч -ч ч… чё, они не настоящие, <ấy> что ли? Э? Так, ладно. Так, э, скоро должны открыть мой, э, как его, <Child> <Asia> вот самолет. Вот он, вот я на нем вот полечу. Ну что ж, все, давай. В общем, тут какая-то авария произошла. В общем, прохода тут так-то нету, но нам сказали садиться уже в самолет. Так, сейчас... Э, блин, вы еще и лестницу? Ну ладно, я супер силы своей. Оп. Так, так, так, так, так, так, так, так, Да ты. Давай. Ну. Все, ура, я залетел. Так, отлично. Так, ладно, сяду в самолетик и буду ждать. Что-то какие-то окна кривые, они должны быть прямо здесь. А может, ну нафиг на эти Мальдивы? Ох ты. Блин, вот что серьезно, а что в Саратове что ли? Отсюда нельзя сбежать, что ли? Ох... Что ж, мне придется оставаться здесь, что могу сказать. Аэропорт меня подвел. Ладно. Что ж. Так, вот и. опа. Опа. Я нашел новое здание для ограблений. Эх не дотягиваюсь, надо бы что-нибудь повыше. Их... Так, давай, давай, давай. Вот, вот здесь надо вот так. Все. Я разнес, можно теперь залетать сейчас. Сейчас залетим беспаленно. Э, дерево, ну что ты с тобой, а? Ты вообще как из Майнкрафта. Давай, давай, я залетел, я залетел, я залетел, залетел, залетел, залетел. Все, так, так, так, так. Все. И вот сюда. Ты что-то делать-то будешь? Так, ну... А, нет. Это так, видимо, не работает. Не, не как в человеке пауки. Придется раздолбливать. Ну? Тебе пофиг, что ли, а? придется все самому делать, во, вот здесь уже должна быть нормальная лестница, так, все, хорошо, так поднимаемся, так поднимаемся, так, я думаю, мне надо это здание снести полностью под э, низ самый мне так скучно, блин. Бомб, что ли заложить? Упс. Так, давай, давай. давай. Ну давай, ну зацепись за чего-нибудь. Давай, давай, давай, давай. Ну-ну-ну-ну-нет. Ну, Мы сейчас. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Так. Пофиг уже на это здание. Я пошел грабить э, City Hall. Давай. Все отлично. Так, делаем бум юзер Я не зря в сандовчик играл сегодня. э Ну, пофиг. Упс. Ну, пофиг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, какой-то закулисье. Опа. Кто-то тут... А, какой-то тут... Ненормальный игрок. Да я снесу его хату, нафиг! Вообще надо этот холл весь снести, он мне не нравится. <соединяяя> <соединяяя> <соединяяя> Ой... Ну, за ресторан извините, к сожалению... Ну ладно. Э... Ну хол улетает прямиком в одно место. Да, да. Ну что могу сказать? Не покинул Саратов, зато разбомбил здание холла. Ничего. По красоте, по красоте. Ну а если тебе понравилась данная серия эксклюзивная на 100 подписчиков, то я тебя успешно поздравляю. Ты... Э -э ты что ты? Ты молодец, то что... Включаешься в это число. Надеюсь, это видео, наберет хоть сколько-то просмотров и не будет вам, как обычно, неинтересным, если это там Майнкрафт или что-то новенькое на моем канале. Вот, поэтому, надеюсь, все же вы оцените и поддержите, потому что это над этой серии я старался. Ну а с вами был, как всегда, Пиксед. Вам хорошего дня, ну и всем пока.